Не менее, про автономный округ. Так, а как бы мне управлять нашей замечательной экраном? Уважаемые зрители, подождите. Вот ведь бывает, какой конфуз. Забыл волшебный пульт. К разговору о Емалонинском э, округе. Значит, как мы сейчас услышим из уст самих оленеводов, не помеха для них все новые стройки, которые теперь там идут. И вот чтобы понять, о чем мы говорим, в частности... Ищет достройки северного широтного хозяйства.